человеком – истинный дар. Когда ты можешь чувствовать, осознавать себя, любить и ненавидеть. Когда ты полон стремлений и в конце жизненного пути тебя ждет смерть. Но не сейчас. Сейчас ты всего лишь оболочка, которую медленно покидают остатки человечности. Кто ты такой и зачем ты живешь? Этого ты уже не помнишь. Кажется, когда-то у тебя были близкие, возможно, семья. Остатки памяти плавятся, словно воск. Вся прежняя жизнь, все, к чему ты стремился и чем дорожил, все исчезло. И смерть не станет для тебя спасением. Ты проклят. Вскоре от тебя уже ничего не останется. Лишь бессмысленное существо, а затем оно сгниет в веках. И таких, как ты, огромное множество. Всегда было и всегда будет. Кто знает, сколько ты еще продержишься. Но пока еще есть время, пока внутри тебя еще тлеют угли быловы, ты можешь действовать. По слухам, есть великое давно павшее королевство, в землях которого можно найти лекарство от проклятия. Откуда ты держишь путь, неважно, важно, куда. В Дранглейк, былую жемчужину этого умирающего мира. Ты не знаешь пути туда, но все же ты идешь, ведь тебе больше ничего не остается. Последняя надежда на спасение ведет себя как маяк. И трудно даже представить, куда приведет тебя твой путь, проклятая нежить. Слухи летят быстрее ветра. Слухи о том, что от знака тьмы можно избавиться, что в некогда Великом Королевстве Дранглейк можно отыскать способ сделать это. Не каждому дано сделать свою душу достаточно сильной, чтобы, используя косяной костер, обратить вспять свое опустошение и вновь обрести человеческий вид. Есть и иное решение человеческие фигурки, такое же временное, как и остальные. В этих фигурках каждый видит себя, потому как глядя на нее, живой мертвец обращается к закололкам своей памяти, возвращая оттуда почти уже канувших в бездну подробности, как ты выглядел, как тебя звали, зачем ты жил. Это не решение проблемы, нужен иной способ. И неже течет этот способ, пребывая в эти земли. Как и всегда. Когда пламя угасает и проклятие нежити приходит в мир, вместе с ним приходит и надежда, некая путеводная звезда, которая укажет дорогу. Однако, как и во все времена, она укажет путь не к исцелению от проклятия в том виде, в котором его понимают другие. Грандиозный план забытого бога – вернуть великие души в пламя и вожечь его, придав ему былую силу и отбросив мир во времена, когда до проклятия было еще далеко. Старый план, прошедший через сотни веков. От цикла к циклу он видоизменялся в мелочах, но суть всегда оставалась прежней, осталась и сейчас. И те, кто пытались найти способ избавиться от проклятия, поняли это. По древнему преданию, донесшемуся из глубин веков, лишь истинный монарх сможет восесть на трон. Эти слова не о получении мразного правления. Истинный король это тот, кто сумеет победить носителей великих душ, питав их могущество, чтобы затем принять свой трон в горниле первого пламени, принеся себя в жертву ради спасения мира. У этих земель тоже когда-то был свой король, но он пропал, и пламя так и осталось гаснуть, а мир биться при смертной агонии. Как же давно это было! Трудно сказать, все это не важно, мелочи. Государственные интриги, древние легенды, у те, идущие в эти земли, есть лишь одна цель – избавиться от проклятия и обрести, наконец, покой. Ей пока еще неведомо, что все это связано друг с другом, и иного пути нет. Междумирли. Необычное название для необычного места. Место, которое вряд ли можно найти хоть на одной карте. Когда пламя гаснет, расположение и время перестают иметь значение. Спустя множество циклов вожжения, мир поврежден настолько, что к моменту своего распада целые локации проваливаются в никуда, выпадая из привычного времени и пространства. Дранглейк давно пал, и на его месте остались лишь безжизненные руины. Однако время относительно, Междумир я открыть дорогу туда, где Дранглейк все еще остается на прежнем месте, разрушенный войной и опустошенный проклятием, но все же существующий. Невероятное явление для обычного мира и обыденность для этого. И так уж случилось, что путь одного из бесконечного множества проклятых пролегал именно через это место. Oh my, Хранительница огня, извечный атрибут умирающего мира, такое же наследие былого, как и костры, за которыми они присматривают. С тех пор много изменилось, быть хранительницей стало почетным занятием, однако даже их век не бесконечен. Здесь, вне пространства и времени, в маленьком домике, они доживают свои годы под присмотром прислуги. Они укажут путь вперед в Дронглейк, и предостерегут путника. Все люди приезжают сюда Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Это очень важные слова, о которых все вскоре забудут. Забудет их и новый герой, держащий путь через Междумирие в Маджулу. Некогда Маджула была оживленным и богатым местом, перекрестком торговых путей, одной из жемчужин Дранглейка. Но это было до того, как королевство обратилось в руины. Долгие годы кровопролитной войны с гигантами сказались и на ней, возможно даже больше, чем последовавшие «Проклятие нежити». Сейчас Маджула представляет из себя несколько домиков, заброшенных и полуразрушенных. На краю поселения стоит монумент в честь погибших в войне с гигантами. Надписи на обелиске давно стерлись, и прочесть их уже практически невозможно. Удивительно маленькая деревня для той, на которой сходятся все пути королевства. Возможно, крестные земли были куда шире, и величественный монумент, такой важный для Маджулы, находился посередине большого поселения, но в итоге земля брушилась и ушла в воду, оставив от города лишь огрызок. Самым крупным строением оставшейся части Манжулы стало поместье, наполненное огромным множеством различных книг и других серьезных артефактов, которые могли себе позволить только очень богатые владельцы, что еще раз говорило о былом величии этого места. В подвале можно обнаружить подробную карту Дранглейка, но самое главное, что здесь можно найти, это осколки Великой Чаши, которая некогда стала вместилищем Великих Душ, собранных Избранной Нежитью, а также позволила ей перемещаться между кострами. Впрочем, та ли эта чаша на самом деле... Вероятно, таких чаш было множество, ведь это лишь сосуды, не более того. Когда они разрушаются, им на замену приходят новые. плангвина продолжают работать, а это значит, что душам всегда будут нужны подобные чаши. Или же были нужны. Ритуал уважения пламени с каждым циклом совершенствовался последователями этой идеи. Вероятно, создание трона желаний сделало такие чаши бесполезными. Именно поэтому в них больше нет нужды для перемещения между кострами. Каждый из них связан друг с другом, даже когда погаснет через время и пространство. Чаша была лишь ключом, необходимость в котором была отброшена. Теперь это лишь осколки былой цивилизации, не более того. Именно в Маджуле каратает свои дни изумрудный вестник. Хранительница огня, ставшая наставником для ищущих избавления от проклятия в землях Дранглейка. of она одна из тех немногих, кто окажет поддержку нежити. И в то же время она окажет совсем иную цель. Некогда король победил четырех великих, заполучив могущество их душ. Но когда пришло время сделать последний шаг, он пропал. Теперь же задача изумрудного вестника – найти ему замену, которая встанет на его место, а для этого проклятым необходимо попасть в замок Дранглейк. Его дверь откроется не каждому, лишь исполненным могущество сможет войти туда, и потерянной нежити ничего более не остается, кроме как идти по указанному ей пути, протоптанному тысячами таких же, как он, тех, кто не справился с задачей. В каждом цикле великие души перерождаются и находят новых хозяев. И хотя не только душа определяет носителя, но и носитель душу, как это было ситым и четырьмя королями, все же в них остается только былой мощи изначального хозяина. Вендрик победил четверых, владевших такими душами, четверых великих. Значит, души должны были слиться воедино в душе самого Вендрика. Откуда же тогда на этих землях взяться новым носителем великих душ? На этот вопрос нет ни одного ответа. Возможно, в балые времена великие души раскалывались так же, как Гвин когда-то раскалал свою. В итоге они собирались воедино, но переродившись обретали иной оттенок могущества. Всего было найдено три божественных души – душа света, жизни и смерти. Спустя время душа света, условно говоря, отдала также душу знаний и душу алчности. И даже когда три поста слились воедино, каждый осколок обрел свои способности и позже нашел хозяев отдельно от души света. Чтобы не крылось за всем этим, правду в одном – четверо великих все еще существует в этом мире, и задача носителя проклятия – сразить их. Сразить, чтобы стать новым королем, каким мне стал Венрик. Стать избранным. The curse is a part of life itself. No one will ever be rid of it. And so there is only one choice: to await a worthy monarch, a monarch who can shoulder your burden, lest this land swallow you whole, as it has so many others. Из остатков Маджулы дорога ведет к старому лесу. лесу павших гигантов. Форт-Пост, примыкавший к нему, был на границе с океаном. Это первый важнейший рубеж, терять который было нельзя. Пройдя гиганты дальше, от Дранглейка не осталось бы ничего. По этой причине почти сотню лет кровопролитная война шла на сравнительно небольшой территории. Именно там, по слухам, неизвестным героям, был убит повелитель гигантов и остановлено вторжение. Но с тех пор, как в мир пришло проклятие нежити, никто так и не сумел сгладить следы разрушений. Людям было не до этого Лес battle павших гигантов называется так неспроста множество их тел лежат в том лесу вместе с телами защитников Дранглейка. Однако мира гиганты будто бы сами становятся деревьями, чьи семена имеют необычные свойства. Они будто бы влияют на сопряжение расслоенных миров, заставляя окружающих относиться к враждебным фантомам не как к пришельцам из альтернативной реальности, а как к жителю этого мира. Возможно, гиганты, как и драконы, играют для этого мира куда более важную роль, чем можно себе представить: роль тех, кто живет за пределами цикла огня и тьмы тех, для кого смерть является лишь продолжением круговорота жизни. Вряд ли это действительно так, но все же в какой-то степени это возможно. Гиганты верили, что смерть не конец жизни, и любой умерший все равно остается ее частью, в точности как драконы, потомки которых никогда не могут до конца исчезнуть с лица мира. И если знать о существовании циклов, это не лишено смысла. Но так или иначе, этот род гигантов, судя по всему, прервался именно на границах Дранглейка. До сих пор по разрушенному войной бастиону ходят полые солдаты, некогда защищавшие эти места. Время от времени также встречаются и «Железные войны», творение старого короля, некогда помогавшей защищаться от нашествия из-за океана. Место, где когда-то был сражён предводитель гигантов, их последний король сейчас охраняется не только полыми солдатами, но и существом намного более опасным, охотником на нежить, прозванным многими преследователем. Существом непонятного происхождения. Вероятнее всего, он был создан Старым Железным Королем для охоты на полах, их уничтожения и, возможно, поимки и перемещения в рощу охотника на потеху своему повелителю. Это существо представляет из себя пустой доспех оживленной силой души могучего короля, почерпнувшего знания о создании подобных орудий из останков королевств Алкин и Вен. Обилие оружия охотника указывает на то, что для него практически нет непосильных задач. Даже сейчас, когда нет уже ни старого короля, ни его империи, они продолжают выполнять свою миссию, нападая на нежить и уничтожая ее, заставляя снова и снова оживать у костров и терять по крупицам человечность. По слухам таких существ еще немало на просторах разрушенного Дранглейка, а значит, что носителю проклятия еще не раз придется встретиться с охотником. Однако он не единственный опасный обитатель этих мест. В пещере под фортом заточен последний гигант тот самый, кого сразил неизвестный герой. Поверитель гигантов, вопреки всему, выжил, но был пленен здесь, а, возможно, наоборот, в этой пещере он сумел найти кратковременное убежище от преследовавших его людей. Если так, то долго прятаться он бы не смог, но на руку ему сыграло проклятие нежити, из-за которого людям стало уже не до гигантов. С тех пор он заперт здесь, без возможности выбраться наружу, и при виде проклятого вон пробуждается. В его действиях буквально читается лютая ненависть к нежити, будто бы та лично его чем-то оскорбила. Селес уничтожить это мелкое существо, он готов рвать и метать, не останавливаясь ни перед чем. Он готов даже оторвать собственную руку и использовать ее в качестве оружия, только бы добраться до проклятого. Но в итоге этой неистовой ярости окажется мало. Королевский род гигантов давно прервался, а их цивилизация почти полностью уничтожена. Настало время последнему из них уйти в небытие. И все же полностью их цивилизация не исчезнет с лица мира. Там, на другом континенте, в подземельях Дранглейка, они продолжат свой род. Раньше из крепости отправлялись корабли, в основном торговые, но когда нежить заполонила мир, среди них часто стали появляться и тюремные судна, те, на которых увозили полую нежить в забытую крепость. Сейчас порт разрушен, погребен на дне океана, путь крепости закрыт. Некоторые рассказывают, что сумели добраться туда при помощи гигантских птиц. Этот мир полон безумных байк. Добираться до крепости придется другим путем, через Хейт. Старая огненная башня Хейда – это маяк для идущих через океан кораблей. Одна из главных достопримечательностей этого места наряду с Лазурным собором. Сейчас эти два строения – все, что осталось от Хейда. Чем бы он ни был королевством или же величественным городом, всё ушло под воду. Не осталось ни единого здания, хоть как-то похожего на жилое. Только лишь редкие островки каменных мостиков, ведущих к башне и собору. Некогда могучие рыцари Хейда отныне потеряли свой дом, как и самих себя. Опустошенно они бессмысленно бродят по руинам Дранглейка и Хейда, слабо реагируя на редких приключенцев. Когда появилось проклятие, и люди начали терять человечность, мы захватили паника и отчаяние. Братство крови, ковенант наследников темных духов, ведомых некогда Каасом, поднял голову и начал охоту за несчастными, не имеющими возможности защищаться. По слухам они обосновались в Великом Колизее, чистилище нежити, где некогда старый железный король пытал несчастных полах. Гаснущее пламя вновь превратило линию времени в спираль, дав возможность людям входить в чужие миры. Разумеется, этим воспользовался и ковенант синих стражей. Еще до проклятия они были теми, кто старался помогать нуждающимся. В некоторых странах вроде Волгина они были очень значимой силой. Их поступки были вдохновлены легендами о клинках Темной Луны, служивших забытому Богу и каравших грешников. Синим стражам не удалось найти останки старого ордена, но зато они стали их прямыми идейными наследниками, даже сейчас, когда пламя угасает. Their men are obsessed with hunting down blood servants. Как и некогда слуги Гвиндолина, синие стражи теперь вторгаются в миры грешников и карают их, восстанавливая справедливость. Тогда же возник и Орден Лазурного Пути, ковенант для лишенных надежд, отчаявшихся людей, кому не хватает мощи тягаться жизненными невзгодами. Неизвестно было ли создано это объединение с нуля, или же оно также стало наследием той, что не понаслышке была знакома с методами Гвиндолина. Той, что построила Лазурный собор по образу того места, где я когда-то жила. С подачи Братства Крови Лазурный Путь прослыл в народе Орденом Слабаков. Однако, увидев их добродетель, Синие Стражи взяли Ковенант под свою опеку и начали приходить на помощь тем, целостность чего мира была нарушена. В знак благодарности Орден Лазурного Пути сделал грандиозный собор в хеде и штаб квартиры в которой каждый страж мог набраться силы и отточить боевые навыки перед новым походом. Ныне же на руину Хейда Лазурный Собор представляет собой странное зрелище. Столь великолепная архитектура посреди торчащих из воды обломков. Внутри от незваных гостей собор охраняется легендарным древним драконоборцем некогда великий герой, сразивший множество драконов в войне. Имя Арнштейна давно забыто, но его деяния все еще сильны в памяти людей. Видимо, он отправился сюда вместе с Гвинивер, который обязан был охранять по приказу повелителя. Однако Арнштейн ли это? Его доспехи, его копье, его кольцо все указывает на это. Но сила молнии его давно покинула. Теперь же его поглотила тьма, как некогда его друга и соратника Арториаса. Кем бы ни было это существо, это точно не Эрнштейн. Подступы к собору охраняет красная Виверна, а цикла к циклу эти существа все так же опасны. Странное место ей было выбрано для жилья. Ответ кроется в огненной башне Хейда ее охраняет драконий наездник. Никогда они использовались вендриком как воздушные войска, способные преодолеть любые наземные преграды. Они приручили красных Виверна и овладели искусством управлениями в полете. Теперь же, когда войска Вендрика давно превратились в полу нежить, драконьих наездников постигла та же судьба. Неизвестно, зачем он прилетел в Хейт и что пытался найти среди руин. Важно лишь то, что сейчас этот всадник встал на пути нежити в забытую крепость, на пути к Великой Душе. А значит, эту преграду необходимо преодолеть. Драконьи-всадники – мастера военного дела, однако внутри маяка его возможности ограничены. Здесь он не в своей стихии, а значит, лишь вопрос времени, когда нежить одолеет его и продолжит свой бесконечный путь. Через старые тоннели, то немногое, что осталось от Хейда, можно пройти к безлюдной пристани Название закрепилось за ней уже после того, как проклятие пришло в мир Когда-то это был небольшой городок, ставший пристанищем для наемных мореплавателей Их называли ворангианцами и всегда старались избегать Такие наемники наводили ужас на моряков и прибрежные поселения Свою суровость они оправдывали тем, что там, в неизведанных землях, нашли себе обители множества очень опасных существ Возможно, когда-то этот огромный грот был тайным местом, сокрытым от взглядов короля, источником контрабанды. Возможно, это был действующий порт. Когда нежить заполонил Дранглейк, Вендрик приказал ловить ее возить на кораблях в забытую крепость. Он хорошо платил за это варангианцам, поэтому поселение внутри грота разрослось. Корабли приходили и уходили до верху набитые опустошенной нежитью. Но конец этого места был таким же, каким был конец любого города или крепости. Те, кто раньше ловили и пленили нежить, сами стали нежитью. Когда новая партия была готова, кораблю подавался специальный сигнал. Для охраны и перевозки полых было создано специальное существо, прозванное «гибким часовым». Это искусственно созданная тварь, вероятно, одно из множеств творений Лорда Алдии. Сложно сказать, следствие ли это неудачного эксперимента, или именно таким он и задумывался, но в любом случае, часовой выполнял приказ и карал любого, кто решит без разрешения забраться на корабль, или же выбраться с него. Ему нет дела до того, какие цели преследует очередной полой. Единственное, что его волнует, это охрана судна и его груза. Даже сейчас, когда пристань опустила, Он и по сей день стоит на страже, а значит, что его необходимо сразить, чтобы прибыть, наконец, в Забытую Крепость. Никогда Забытая Крепость стояла на земле бывшего королевства Вэн неподалеку от Башни Луны. Скорее всего, она была построена еще до становления Вэн, ведь целью ее существования было пленение нежити. Старый железный король использовал это место по тому же назначению в качестве обширной тюрьмы для пола, возведя вокруг бастиона множество дополнительных тюремных камер. Но в полы томились здесь, терпя пытки стражников и охотников на нежить. Многих заключенных загоняли собаками. Сами же стражи также стали жертвами этого места. Их тела забинтованы, вероятно, скрывая бесчисленные ожоги. Скорее всего, они попытались обуздать силу пермантического пламени по приказу короля, что им в итоге все же удалось, хотя и высокой ценой. Сбежать отсюда было невозможно. Не только потому, что вокруг океан. Страшнее тюремщиков и охотников были те, кого прозвали «Стражами Бастиона», а позже — «Стражами Руин», тех самых, в которых превратилась крепость. Стражи Руин – это всего лишь пустые доспехи, оживленные силой души, заключенные внутри них. Их было трое, именовались они Олесия, Ричи и Ехим. Учитывая то, что это не живые существа, а скорее всего это имена тех, кто их создал, либо же тех, кто принимал участие в их создании, ведь далеко не каждому дано оживить доспех. В то время это умел делать лишь «Железный Король». Однажды, прослышав об одной почти утраченной легенде про город за стеной, он послал туда большой отряд своих лучших рыцарей, одетых в мощный доспех, выкованный специально для них. Целью их похода стало нахождение темной души в мифически легендарном закольцованном городе. Однако отряд не справился с судьей-гигантом и был вынужден присягнуть ему на верность. С тех пор по воле Железного Короля рыцари вошли в легенды, а подобные доспехи он использовал для создания големов. Возможно, Олесия, Ричи и Ехим были предводителями того отряда, что не вернулся. Если так, то король явно дорожил ими, как полководцами. Возможно, поэтому он решил увековечить легенду, создав по их подобию стражей. Ныне же эти существа охраняют проход к холму грешников в Забытой Крепости. Дорогу к заключенному гораздо более опасному, чем любой полый. Холм грешников тоже использовался в качестве тюрьмы, но там обитало, помимо всего, нечто куда более опасное и великое – Забытая Грешница. Забытая Грешница. Если судить по архитектуре тюрьмы, то можно прийти к выводу, что она, скорее всего, была пристроена к крепости позже остальных камер. Дорогу к ней охраняют Гаргульи из вечной стражи. Цивилизации приходят и уходят, мир меняется, но кое-что остается неизменным. Например, то, что горгулии — это одно из лучших решений, если что-то нужно поместить под охрану, особенно если это что-то беспомощное заключенное. Но сейчас они не самые опасные на поступах к главной тюрьме. Есть вероятность, что Вендрик знал о существовании этой пленницы. Возможно даже, что это создание было одним из четырех великих, кого он победил. Однако, если бы это было так, то ее душа должна была перейти к королю. Вместо этого душа грешницы все еще при ней, но определенно Вендрик не мог не знать, кто заперт в этих местах. Здесь обитает еще один гибкий часовой, присматривающий за заключенными, и по слухам здесь также можно встретить следы и других существ, ставших неудачными экспериментами Алдии. Будучи в непосредственной близости от камеры забытой грешницы, брат короля не мог не знать о ее существовании, а значит, знал и Вендрик. Возможно, Алдия хотел использовать ее для своих экспериментов, но в таком случае ему не удалось ее победить. Вокруг этого заключенного ходит много слухов. Некоторые всерьез считают, что запертая в камере под охраной пирабантов грешница – это воплощение древней богини жизни, ведьмы из залита, породившей хаос и именно этим согрешившей против мира. Однако близость к пламени и наследование великой души это все, что их роднит. За железной маской сокрыто совсем другое существо, также дерзнувшее повелевать пламенем, как когда-то это сделала ведьма. Видимо, грешница в качестве носителя великой души Вендрику была не нужна, ведь на момент нашествия проклятия его было уже достаточно могущественным. Однако, придумывая свой план, он не мог не учесть то, что она станет очередной ступенью к его исполнению той, что должна будет пасть от руки носителя проклятия. Ротонда старый каменный механизм. Он построен для того, чтобы разделять два пути. Его возбили еще в прошлых циклах, чтобы разграничить владение королевств Алкин и Вен. Пока открыт один путь, закрыт другой. Видимо, настолько сильно они не переносили друг друга. Теперь же вместо Вэнна дорога ведет в Хейт и забытую крепость. В то же время дорога, что когда-то вела в Алкин, теперь ведет в рощу охотника. Когда Нежить начала наводить ужас на земли железного короля, он принялся сгонять ее сюда, в большой лесной массив. Было построено множество клеток и даже возведен великий кровавый колизей, названный Чистилищем Нежити. Здесь ее пытали всеми возможными способами, удовлетворяя свою мерзкую натуру. Ее пленили, забивали до смерти, сжигали заживо. Множество существ было призвано в рощу, чтобы охотиться на беззащитных полах. В самом же Колизее по кругу без остановок ездила колесница, разрывая плоть заключенных своими шипованными колесами. Не имея возможности умереть, но, чувствуя боль, полые страдали бесконечно. До тех пор, пока их тюремщиков не постигла та же участь. Сейчас роща охотника – это заброшенное и опасное место, куда не ходят обычные люди. Изредка по особым поручениям Вендрика или Алди сюда могли входить хорошо вооруженные отряды рыцарей, в остальное же время эта зона была запретной. Уцелевший особняк и Колизей, как и их окрестности, до сих пор заполнены огромным количеством нежити. Как той, на которой охотились, так и теми, кто охотился. Старые ржавые клетки все еще стоят на тех же местах, но уже давно потеряли всякий смысл. Некому уже следить за беглецами. Все они слоняются по лесу без какой-либо цели. Точно так же бесцельно по роще бродят и те, кто когда-то служили палачами для полых. Глядя на их инструменты, можно только представить, какие ужасы испытывали на себе полые. Некоторые из палачей, кто был наиболее силен, еще помнят свою задачу, но в основном бывшие охотники уже ничем не отличаются от своих жертв. Проклятие стерло различия между ними. В кровавом колизее все так же по кругу носится колесница палача. Концентрированное злобное презрение, смешанное с болью отпыток, воплотились в форму ужасного безумного коня. Та боль безусходной, что испытывали заключенные при столкновении с ней, свели палача с ума. В итоге он, как и любой другой человек, потерял остатки своей темной души и стал полом, а лошадь же впитала его жажду крови и всю боль и злобу, царившей в Колизее. Палач все еще помнит, что его задача – наносить как можно больше страданий плененным здесь полом, но едва ли он теперь знает о том, что он не управляет Колесницей. Колесница обрела собственное сознание и ведома лишь кровавой ярости бесконечно носясь по кругу и избивая проклятых. А возможно, Палач никогда ей не управлял, лишь повинуясь ей. Набилие боли и насилие привлекло в Колизей Братство Крови. Это строение стало для них тем же, чем лазурный собор для Синих Стражей, домом и местом для бесконечных сражений во имя Наральмы, Бога Крови. Помимо них, роща привлекла и других опасных существ. Она кишит скелетами, а если где-то есть скелеты, то есть и некромант их поднимающий. Нежить даже полая бессмертна, однако процесс распада плоти неостановимый и раньше или позже в итоге она полностью истлевает. Однако при помощи особых запретных умений можно оживить мертвые кости, чем и занимаются некроманты. В свое время это считалось ерестью, если не делалось благословение повелителя мертвых. Возможно, именно поэтому некроманты и убежали так далеко от взора его последователей. Возможно, даже что когда-то железный король официально разрешил им заниматься этим ремеслом. В Колизее на кровавом пути колесницы в безопасной зоне расположились некроманты, без конца поднимающие павших уже скелетов, чтобы те даже после, казалось бы, окончательной смерти продолжили страдать. От рощи вверх через тяжелый железный мост дорога тянется к водопаду, под которым нашли свое пристанище повелители скелетов. Когда-то это были люди, следящие за Ройщей охотника, затем, чтобы страдания нежити не прекращались никогда. Гротескная породия на короле этого богового места с позволения истинного монарха. Возможно, они также обладали навыками некромантии, а возможно, к их преображению были причастны другие некроманты. Как раз один из них находится неподалеку и все еще следит за дорогой к своим повелителям. Ныне эти существа, три могучих нежити колдуна в окружении бесчисленного множества скелетов, которых они поднимали без конца. Глядя на количество человеческих останков, можно только ужаснуться, сколько же полох было замучено ими до смерти. Но теперь повелители скелетов стали на пути к владениям железного короля. На пути у носителя проклятия, того, кого им не удастся пленить так же, как остальных, и присоединить к своей армии. Сколь бы они ни были сильны, но идущего владения короля сильнее. Участь повелителей предрешена. Старый король владел землями, крайне богатыми железом. Оно стало признаком его власти и во многом ее же источником, поэтому здесь был установлен механизм, опускающий огромный железный мост, ведущий в место, прозванное сегодня «Долиной Жатвы». Несмотря на название, к Жатве оно не имело никакого отношения. Если на этой земле что-то и росло когда-то, то все это было истреблено. Неподалеку старый король обнаружил наиболее богатый источник железа. С тех пор, следуя его неуемной жажде, механизмы, построенные по его приказу, выкачивали ресурсы земли без остатка. Опустошенную землю на многие километры покрывал пепел из сплавилин. Долина жатвы также разделила эту участь. Истощив ее, король двинулся дальше, оставив пустошь. Однако на этом страдания земли не закончились. Еще до того, как железный король зашел на трон, в этих землях жила женщина, одна из принцесс Алкина по имени Мита, тайно влюбленная в тогда еще принца. Впоследствии она стала его законной женой женой старого железного короля. That creature, she was human once, you know. In fact, she was wed to the prince of that nearby castle. But her husband, uh, he had feelings for another. The princess was desperate and sought eternal beauty, hoping that it would restore the prince's uh, affection. Before long, the princess's ire transformed her into a monster. Long ago. Говорят, она была достаточно красивая, и богата, а главное, милосердной и справедлива к своему народу. Однако в итоге король предпочел ей другую. В конечном счете, она продолжила править этим местом из земляного пика своего огромного замка. Но с тех же пор Мита в отчаянной злобе начала искать всевозможные способы стать еще красивее, чтобы вернуть своего возлюбленного. Она решила, что именно яд, накопившийся в недрах долины из-за действий короля, станет ответом на ее вопросы. Земляной пик был переделан в систему огромных мельниц, без конца выкачивающих яд на поверхности и закачивающих его в покой королевы. С ее помощью она действительно обрела вечную молодость, однако яд и злоба преобразили ее до неузнаваемости. Она превратилась в безобразное существо, похожее на змею. В истерике она начала обезглавливать стражей Пика, которые посмели взглянуть в ее изуродованное лицо, и, оставшись в одиночестве, она подняла их в виде безголовых марионеток, тайна создания которых была известна бывшим правителям Алкина, которым миты принадлежала. Ходят слухи, будто она настолько возненавидела свое уродство, что обезглавила сама себя, но это не нарывало ее избавления от страданий. «Поднявшийся из земли яд окончательно убила окрестные земли и их обитателей», по неизвестному стечению обстоятельств, единственным в округе местом, неотравленным ядом, местом, где все еще теплится жизнь, стал алтарь наследников Солнца. Года идут, цивилизации сменяют друг друга, но память о старых героях, приходящих на помощь в беде, все еще жива в людях, как жива память о забытом боге войны, истинном наследнике Солнца. Его статы по-прежнему разрушены, но его свет все еще ярко горит в сердцах людей. Говорят, он по-прежнему наблюдает за своими войнами. Это тайное святилище надежно защищено от обезумевшей свиты королевы. Возможно, по призыву самой Миты, а возможно, по воле случая, в Долину Жатвы пожаловали пустынные волшебницы с Джугу. Об а их красоте ходили легенды, и, возможно, Мита решила с их помощью раскрыть тайну вечной красоты. Пироманки начали править бал в этих землях, став объектом поклонения для оставшейся нежити. Путь к королеве охраняет алчный демон. Неизвестно, кем когда-то являлось это существо, но факт в том, что он следовал за Митой, также движимой благими намерениями, одним из самых прекрасных чувств – любовью. Неизвестно, кого именно он любил. Возможно, саму Миту. Но так или иначе, его изначальные намерения исказились под влиянием падшей королевы. В итоге, кем бы ни было это существо раньше, оно преобразилось в мерзкую тварь, зовущуюся алчным демоном. Он не несет в себе скверный хаоса, однако теперь его чувство любви проявляется в обжорстве. Он пожирает все, что любит, в том числе заблудшую нежить, становясь таким образом стражем королевы земляного пика. Сама же Мита все так же мечется в злобе в своих покоях. Ей давно правит ненависть ко всему живому и ничто более ее не волнует, даже проклятие нежити. В наполненной ядом комнате она ищет способ вернуть былую красоту. В этой же комнате ее поиском придет конец». По слухам, яд сделал ее еще и бессмертной, однако не неуязвимой. Любовь — прекрасное чувство, но не каждый в этом обреченном мире может владеть им. Порой оно искажается, уродуя своих носителей, превращая их в безумцев. Печальное последствия алчности и злобы. За покоями Миты находится красивый железный лифт. Возможно, раньше он ввел на какую-нибудь высотную смотровую площадку на вершине земляного пика. С него Мита могла смотреть на соседний замок, в котором расположилась ее любовь. Так, во всяком случае, было раньше, до того момента, как начало гаснуть пламя, и пространство со временем деформировались. Теперь же этот лифт неведомым образом ведет на порог Железной Цитадели, резиденции Старого Короля. Когда-то неуемная алчность правителя этого места сыграла с ним злую шутку. Будучи владельцем буквально неисчерпаемого запаса руды, он знак своей власти повелел возвести его личный замок из чистого железа, практически без примеси камня. The human ego. How many ugly iron castles has it erected? And they don't even see the folly of their ways. It reminds me of someone who lived long ago. A vainglorious liar who ended up hurling himself into the flames. Now he's Icarus Earth, if I'm not mistaken. Строение получилось поистине грандиозным. На охрану цитадели были поставлены алонские рыцари, крайне сильные, ловкие солдаты, натренированные лично легендарным сэром Алоном правой рукой Старого Короля. Легенда гласит, что однажды этот человек пришел из ниоткуда и ушел в итоге в никуда. Однако момент его прихода ознаменовал буквально новое рождение королевства и укрепление влияния Железного Короля. Именно тому времени принадлежат все величайшие его достижения, в том числе открытие придворным магам Эйгелом возможность оживлять огонь и создавать с его помощью Гольмов. В знак высокого доверия Эйгелу Железный Король повелел возвести по всему королевству множество идолов, представлявших из себя голову Минотавра. Именно этому существу поклонялся Эйгел, сделав его олицетворением живого огня. Апофеозом его исследований стал демон Плавильни. Никто из непосвященных не мог точно сказать, был ли он создан усилиями пироманта и короля, или же томился здесь долгое время. Однако именно с этого момента что-то пошло не так. Сэр Алон покинул королевство и больше его никто не видел, а с ним ушла и уверенность короля в своих деяниях. Спустя недолгое время созданный Голем попросту уничтожил короля, после чего железная цитадель рухнула под тяжестью своего веса в лаву. В таком состоянии она и находится по сей день, заброшенная и полузатопленная расплавленным железом. Оставшиеся алонские рыцари по-прежнему стоят на ее страже. Их давно поглотил огонь, и все же дух не покинул доспехи, пожелав и дальше охранять своего повелителя наряду с многочисленными панцирными воинами черепахами Однако охранять цитадель уже не от кого, сюда практически никто и никогда не заходит. И все же судьба носителя проклятия привела его в эти покинутые места навстречу с погибелью короля. Это необычное существо едва ли похоже на демона, скорее это железный голем, оживленный пламенем. В этом трудно не узнать работу Эйгела. История повторяется. Опять кто-то решил, что достаточно могущественен, чтобы управлять пламенем. И опять итогом такому решению стала гибель. Впрочем, если от ошибки древней богини пострадал весь мир, то вследствие ошибки Эйгела пострадало всего лишь одно королевство. Всего лишь. Это могущественное существо заперто в своей железной клетке, не способное выбраться наружу. Было бы хорошо, если бы он остался там навсегда и со временем сгинул вместе с Железной Цитаделью, но только через его комнату можно попасть к тому, что осталось от Железного Короля, и иного способа пройти дальше нет. Посреди Плавильен находится вход в Старую Башню Солнца, на вершине которой расположен колокол Вен, память о двух улюбленных, которые по-прежнему охраняют обезумевшие существа. По слухам, когда-то железная цитадель была поистине грандиозным строением, огромным и красивым. Она и сейчас впечатляет даже в таком виде, однако это лишь тень ее было увеличие. Увы, с гибелью короля большая ее часть утонула в невесть откуда взявшейся лаве. Так однажды утонул великий город Изолит. Игры с огнем никогда не доводят до добра. Старый король, погрузившись в расплавленное железо, преобразился, став страшным монстром с виду напоминающим демона. Его прежняя личность перестала существовать, но Великая Душа так до сих пор находится в этом преображенном теле. Она стала одержима чем-то, что находилось внизу, тем, что соединилось с его душой, превратив его в безобразную тварь. Старый Железный Король был могучим, но недальновидным правителем, уважавшим лишь силу. Неуемная жажда власти погубила его, ознаменовав этим падение целой цивилизации и завершение цикла. И сейчас эхо тех событий нависла над нежитью, идущей через руины цитадели. Былой величие стало лишь очередной ступенью к восхождению нового короля. Шагом на пути к заветной цели. Победить проклятие. Проделан уже долгий путь, но до конца еще далеко. Дорога ведет проклятого в новые места, туда, где все еще сильно влияние великих душ. На небольшом удалении от Манжулы горит костяной костер, названный Старым Акилларом. Трудно сказать, что это означает. Возможно, когда-то здесь стоял город с таким названием. Сейчас на этом месте лишь заброшенная фортификация, дорога от которой ведет к разрушенной ныне развилке. От нее открываются три пути – к замку Дранглейк, к цитадели Алдии и в Туманный лес. Согласно легенде, много веков назад в этом лесу бушевала кровопролитная война, из которой никто не вышел победителем. Возможно, это была война Алкина и Вена, а возможно, здесь прошлась армия Фороса во главе с вождём Венгарлом. Уже не осталось никого, кто помнил бы об этом инциденте. Почти все солдаты с обеих сторон были убиты, но не сумели обрести здесь покой. По сей день они непрекаянно ходят по лесу, охраняя его от незваных гостей. Их называют «стражами леса», «бестелесными войнами» на его защите. Некоторые даже полагают, что это затерявшиеся в веках члены забытого клана. Белый туман, окутавший все окружающее пространство, снижает видимость настолько, что перейти этот лес и выжить – серьезный подвиг, даже для могущественного носителя проклятия, чей путь, по иронии, как раз и пролегает через это место. Сразу за ним находятся старые руины, в которых поселились львиные рыцари Форосы, поклоняющиеся фарама, богу войны. Неизвестно, завоевали ли они это место или же уже пришли на руины. Помимо них, здесь нашли пристанищи и другие опасные твари, народе Василийсков и Огров. Однако опаснее их всех вместе взятых старое свирепое существо, перекрывшее выход из руин. Скорпион Нашка, отголосок древних времен. Давным-давно, еще путь к бессмертию, бледный дракон-предатель создал множество необычных существ, большинство из которых стали попросту неудачными экспериментами. Однако этим экспериментам удалось пережить своего создателя. Нашка – одна из них. Неизвестно, кем она была раньше. Скорее всего, обычным человеком или же представителем другой расы. Это не важно. Видимо, ее захватили вместе с семьей и преобразовали в поместь Скорпиона и Человека. На семью указывает то, что помимо Нашки в руинах Старой Крепости можно встретить ее мужа, Полускорпиона Тарка. Он по-прежнему не потерял рассудок и помнит, кто их создал. Мы once had a master. He created us long, long ago. But he was born with a fatal flaw. He resented those who had what he lacked and became fully mired in hatred. Eventually, he drove himself mad. По словам Тарка, со смертью их создателя, разум его жены начал слабеть, а безумно ярость крепчать. Сейчас, спустя столько лет, она окончательно превратилась в безумное создание, ненавидящее жизнь. Будучи творением отца она также владеет могущественным волшебством, что делает ее крайне опасным противником. Желая даровать своей жене покой, Тарк с радостью поможет носителю проклятия победить Нашку. Что же, для Сита не впервые было захватывать людей целыми семьями. Но даже в таком виде их любовь пережила многие века. И все же финал ее весьма печален. Таков этот мир. Здесь концом всему всегда является смерть и забвение. По каменной тропе, выложенной народом Гирмов мимо их старого города, нежить попадает в бухту Брайстон Селдора. Когда-то это было бедное, но обширное поселение которым управлял граф Целдора. Но однажды жителями этих мест по землей случайно были найдены могущественные кристаллы, излучающие магию. Они были названы пламенными камнями и в итоге стали очень дорогой находкой. Все крестьяне были отправлены в шахты на добычу этих кристаллов, и благодаря этому вскоре граф разбогател. Бухта Брайстон стала очень прибыльным местом, и чтобы увековечить себя, граф повелел изменить ее название, прибавив к нему свое имя. Сложно сказать, власть ли его развратила или он всегда таким был. По слухам, он был весьма эксцентричным и жестоким человеком, помешанным на пауках. Даже в одном из храмов Целдоре можно повсюду обнаружить фрески и барельефы с пауками. Однажды шахтерами была обнаружена некая окаменелость, которая позже оказалась лишь маленькой частью огромного тела присносущего дракона. В попытке раскопать его шахтеры наткнулись на пауков, хлынувших из проделанных отверстий. Герцог был счастлив. Он так любил этих созданий, что без колебаний смотрел, как вырывающиеся наружу пауки сжирают заживо его работников и заражают их личинками. Чужие жизни графа не волновали. Он заперся в своих покоях вместе с любимицей, одним из мерзких пауков, которого назвал Фрей. Бедствие Брайстон Целдоры его не коснулись. Зато коснулись всех остальных. За считанные дни довольно большой город опустел, превратившись в рассадник пауков, по сей день живущих на руинах Целдоры. В свое время многих волшебников привлекли слухи о месте, наполненном силой чары и таинственными кристаллами. Они явились в город, дабы получше их изучить. Одним из них стал странствующий темный маг в необычном устрашающем наряде. Когда началось нашествие пауков, он и другие испуганные жители Целдоры заперлись в местном храме. Однако, не желая защищать простых крестьян, маг высосал из них жизнь при помощи темного таинства и заставил прихожан и священников сражаться на своей стороне против пауков. Судя по всему, пауки так и не сумели проникнуть в храм. Темные мака прихожане, давно потерявшие человечность, так и стоят в церкви в ожидании нападения. Очередное препятствие на пути к цели. Как ни странно, многим волшебникам удалось выжить при нашествии пауков. Возможно, многие из них пришли уже после на руины, но и они в итоге утратили человечность, став полыми. Та же судьба ждала всех выживших крестьян и шахтеров. Некоторые из них по-прежнему бессмысленно долбят кирками камень, добывая кристаллы. Прежде инстинкты это все, что от них осталось. Посреди множества полох болгот на себя чувствуют пауки, а опустошенная нежить стала прекрасным носителем и щитом для этих созданий, образовав мерзкий гибрид паука и человека. Путь к раскопкам ожидаемо заполнен множеством пауков, служащих своей королеве. Фрей, любимец герцога Целдоры, давно сбежал от хозяина. Волю судьбы именно она стала носителем великой души, той ее части, что когда-то принадлежала бледному дракону. Видимо, эта душа изначально таилась в этих местах влияя на земли. Именно поэтому здесь появились кристаллы, в свое время росшие только в гроте Сита. Она же привлекла в город множество чародеев, почуявших мощный источник магии. Это удивительно, но душа Фреи живет не внутри нее, а отдельно под охраной ее слуг. Получив великую душу, Фрея стала очень могущественным и опасным существом. Она поселилась в пещере, в которой когда-то был найден дракон, но не подвешенный на паутине, будто бы в насмешку над его болой мощью. Именно там она примет бой с нежитью, пришедшей за ее великой душой. Сам же граф давным-давно стал полом. Слабое и бессмысленное создание, ничего кроме жалости и презрения не вызывающее. Возможно, в своем безумии он настолько любил Фрей, что самолично удал ей собственную душу, наделив ее огромной силой. Когда-то он наблюдал с упоением, как пауки разрывают население Целдоры. Не исключено, что его безумное увлечение пауками зашло настолько далеко, что даже опустошение не стало для него причиной отказаться от передачи души древнего бледного дракона. Подобное могущество позволило фрей управлять своими сородичами, без ее управления они лишь в страхе разбегаются перед могучими героями. Это приводит к выводу, что именно Фрей, заполучив переродившуюся душу Сита, скомандовала паукам напасть над Селдору. Вероятно, граф предвидел это, но только он до погружение в безумие не интересовался чужими жизнями, разумеется, не начал и после. Он по-прежнему бродит по своим покоям, опустошенный и потерянный. Перед проклятием нежити все равны, и герцоги и крестьяне. Дранглейк в свой золотой век был богатейшим королевством цикла, однако это вовсе не значит, что в нем не было нищеты. Когда в мир явилось проклятие, вероятно, нищие первыми подверглись гонениям. Старый Железный Король никогда сгонял нежить в рощу, где на нее охотились как на дичь, пытали и истязали. Во времена Вендрика первых Полох ждала иная судьба, но трудно сказать, была ли она лучше. Сначала по приказу Короля Полох увозили на корабля в забытую крепость – когда их стало слишком много, а работа безлюдной пристани была затруднена из-за появления нежити в рядах наемников, полуграждан начали выгонять глубоко под землю. В Маджуле есть глубокий колодец. Вероятно, раньше он был на окраине поселения. Сейчас же он находится в самом ее центре. Огромная дыра, ведущая в древний склеп, называемый могилой святых. Именно туда начали сбрасывать полунижить. Со временем она обосновалась в пещерах глубоко под Маджулой, в месте, которое другие брезгливо называли помойкой. Это была истинная правда, название верно отразило суть. Это действительно помойка огромная мусорная свалка и по совместительству пристанище для обездоленных, потерявших человечность или вставших на грани ее потери. Пройдя во тьме этого места, можно заметить, что полы пытались обустроить помойку как дом. Тут и там видны предметы скудного быта этих существ. Каждый выживает как может, даже в таких тяжелых условиях. Помойка очень опасное место. Во тьме здесь притаилось немало разных созданий. Людоеды, охотящиеся за полами даже за пределами своего мира, свалины присоски, ядовитые насекомые. В недрах помойки можно даже встретить потерянного рыцаря Хейда. Но чаще всего забрежшие сюда по глупости путники натыкаются на гончих псов. Они очередной неудачный эксперимент лорда Алдии в попытках воссоздать дракона. Именно по этой причине эти существа очень отдаленно напоминают тех древних созданий. Как и многие другие опыты Алдии, этот провалился, и от гончих было решено избавиться. Часть была заперта в самоте татели Алди, остальные же выкинуты во тьму помойки, дабы еще больше усложнять существование полоха и гарантировать, что никто из них точно не сможет выбраться наружу. В одной из прилежащих пещер расположилась королева едких муравьев. Эти твари распространены в Джугу, в Дранглейке же существует всего одна такая особь. Вероятнее всего, к ее появлению также приложил руку лорд Алди, после чего выкинул ее буквально на помойку, когда та перестала отвечать поставленным задачам. Удивительно, но, наверное, это единственный обитатель этого места, не нападающий ни на кого. Впрочем, тут и без тварей хватает опасностей. Всюду разбросаны статуи, в которых, подобно сердцебиению, пульсирует яд, а сами примитивные домики возведены из непрочного материала на огромной высоте над пропастью. Лишь один неосторожный шаг в этой кромешной тьме, одна хрупкая дощечка, и этот шаг может стать последним. На дне провала вазами с едкой жидкостью заслонен проход в черную расселину. Вероятно, это сделали жители помойки, чтобы хоть как-то защитить себя от яда. Черная расселина, древняя система пещер, расположенных очень глубоко под Маджулой. Здесь из земли выходит настолько сильный яд, что своим зеленым свечением освещает путь через тьму. Каждый шаг тут опасен. Помимо распространяющих яд статуи, тут в смоляных лужах притаились твари, готовые выпрыгнуть на путника в любой момент. Гигантские пещерные черви, как и всегда опасные, также прижились в этих местах. В одной из самых глубоких пещер притаились несколько гигантов, сбежавших под землю после поражения их короля. Но никто из них не сравнится по силе со стражем этих мест, владельцем великой души. You've seen that Гниющий, безумное сплетение из тел полок, соединившихся воедино силой перерожденной души Повелителя Мертвых. Это квинтэссенция всех изгнанных под землю опустошенных. Создание, которое с любовью относится ко всем несчастным обитателям этих мест и принимающее любого, кто не сумел найти приют на поверхности. Подходя к нему, можно услышать плач. Он страдает, ведь при всем его могуществе ему больно находиться в таком состоянии. Именно поэтому он старается помочь всем, кто пришел сюда с миром. Но только вот носитель проклятия пришел сюда не с миром, как и многие до него. Если подойти ближе, можно увидеть, как он пытается починить одну из статуй и приходит в ярость, когда у него это не получается. Судя по всему, построил их негниюще, однако нет сомнения, что именно он расставил их на подходе к своему логову, чтобы создать препятствие тем, кто охотится за его душой. Если он погибнет, кто же тогда будет ухаживать за множеством обездоленных? Они больше никому не нужны. Но и у Носителя Проклятия нет выбора. Гниющий должен пасть и стать в итоге частью нечто большего. Того, что спасет всех от проклятия. Дело сделано. Великие души собраны воедино, и сила собравшего их уже не вызывает сомнений. Теперь могущественная нежить достаточно подготовлена для того, чтобы войти в Замок Короля. Налево от развилки, через храм Зимы, его путь пролегает к замку Дранглейк, королевской цитадели. Это очень величественное сооружение, указывающее на былое могущество Вендрика. На поступах к ней стоят полые солдаты, сам же вход охраняется такими же полыми мастодонтами, сильными воинами, подаренными Вендрику братом. Сделанные на основе человека, они также подверглись проклятию, но не забыли свои задачи. Гигантские ворота в замке открываются только при помощи особых механизмов, приводимых в движение големами. Вендрик хорошо обезопасил вход в свою цитадель, только способный наделять душой неодушевленный смог бы открыть дверь. Но Нежить может обойти это правило сейчас, когда проклятие сильно. Перед самым тронным залом Нежить встретит ере заметного духа. Когда-то он был канцлером Виллагером, приближенным слугой короля Вендрика, которого верность даже после гибели заставила продолжать служить своему повелителю. Он по-прежнему помнит времена, когда началась война с гигантами. Мой лорд сделал великолепные открытия на душах, достижение для веков. Он победил четырех великих и построил это королевство на их душах. Наш король наблюдал за этой землей с веков, давным-давно. Король Вендрик, мы должны сражаться, или гиганты заберут Дранглейк. Мрак и тишина этого места создают гнетущую атмосферу, ощущение, что для этого мира уже все потеряно с тех пор как повелитель покинул свой трон. Вместо него, идущую путем пророчества Нежи здесь встретят охотники, преследующие ее, куда бы она ни пошла. Во тьме почти неосвещаемых коридоров есть запертые двери, за которыми ждут своего часа стражи руин. Видимо, они были привезены сюда Вендриком, как и многое другое. Используя свое могущество, он собрал в замке множество артефактов былых цивилизаций, статуй, оружия, приспособлений. Так же, как это делал до него старый Железный Король. Лишь одна из этих дверей ведет выше, к местам, доступным только членам королевской семьи приближенным к ней. Открыть эти двери сможет лишь сам Король, или же Могущественный Полый. На вершине замка можно встретить саму Королеву Нашандру, она не покинула эти места в ожидании того, кто проследует за Вендреком согласно их великому плану. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nishandra. A true monarch is much more than a ruler of men. Visit Vendrick. Only one may rule, and that one may well be you. Drangleic is no longer. We have no need for two rulers. Нашандра с радостью поделится спутником всей необходимой информацией, наставив нежить на нужный путь. Необходимо найти ее мужа, короля этих земель. Когда-то попытки спрятать трон желания тьмы, он спустился глубоко под замок. Теперь же носителю проклятия необходимо проследовать за ним в храм Аманы. Сама же Нашандра, вероятно, уже неоднократно пыталась пойти за ним, однако не смогла преодолеть даже первый рубеж защиты зеркального рыцаря. Все, что ей удалось, это пленить одну из Мельфаниту, но для нее это было бесполезно. Без нежити было не обойтись. Отпокоив на Шандры, путь ведет к Сокровищнице Короля. Она по-прежнему полна золота, но оно давно уже потеряло свою ценность. Лишь души и человечность имеют сейчас цену. Сокровищница охраняет два драконих наездника. Однако же неизвестно, действительно ли они стоят на страже или же просто попытались разграбить ее. Через Сокровищницу можно пройти в секретную комнату, за которой скрыт путь к храму Аманы, охраняемого особыми големами, каменными рыцарями. Когда-то они служили Вельстадду, правой руки короля, но когда тот ушел с Вендриком, они остались на постах в ожидании своего командира. По легенде, они так долго ждали, что превратились в камень. Впрочем, это не сделало их менее опасными противниками. Но гораздо более опасен тот, кто охраняет дорогу в королевский пароход. Каждый, кто желал стать членом личной королевской гвардии, должен был одолеть могучего зеркального рыцаря. В случае поражения претендент становился пленником его щита, поэтому в гвардию попадали лишь лучшие – Трудно сказать, был ли этот рыцарь хоть когда-нибудь человеком, или же это просто живые доспехи. В конечном итоге это не так уж важно. Когда-то королевским проходом пользовались в качестве испытания мужества и силы, и зеркальный рыцарь был частью этого испытания. Теперь же он стоит на страже этого прохода, готовый защищать его ценой своей жизни в ожидании возвращения повелителя, короля, который уже никогда не вернется. Его доспехи и оружие, вероятнее всего, сделаны лично лордом Алдией. Во всяком случае, щит точно его работы. Это большое зеркало, являющееся порталом и одновременно тюрьмой для тех, кто не смог одолеть рыцаря. Во время сражения он волен выпускать этих пленников, зеркальных оруженосцев, чтобы те помогли ему в бою. И враги, и союзники Вендрика как один боялись зеркального рыцаря. Но сейчас, когда он стал преградой на пути к королю, он обрёк себя на поражение. Раньше или позже найдется тот, у кого хватит силы одолеть зеркального стража и пройти по стопам короля. Полы, которые в течение долгого времени жили в воде, постепенно мутировали, превратившись в то, что называют водными ящерами. Причиной тому послужила порча бездны. Тронутой тьмой они превратились в охотников, наводнивших полузатопленный храм оманы, древние руины всеми забытого места. Но по совместительству этот храм стал также пристанищем для Мельфониту. Еще на заре времен они были созданы повелителем смерти, чтобы свои песни даровать покой мертвым и успокаивать тьму. Пока они поют, маленькие светлячки танцуют над порождениями бездны, усыпляя их. Но Шандра никогда бы не смогла преодолеть этот барьер. Являясь тьмой в чистом виде, она была бы усыплена пением, и это стало частью плана Вендрика. Когда-то давно старое существо пристрастилось ко вкусу человеческой плоти и поэтому было заперто здесь, в храме Аманы. Это было так давно, что уже и не вспомнить, еще задолго до Дранглейка, а возможно и до прихода старого Железного Короля. При помощи особых ритуалов здесь удерживали того, кто был назван демоном песни. Роджерит Самане должен был охранять его тюрьму и сдерживать его силу. Однако традиция была нарушена, а род давно прервался вместе с существованием той цивилизации, и демона удалось бежать. Только потом на руинах храма Аманы нашли свое пристанище мельфониту, успокаивающее темных созданий своим пением. Однако то существо не было порождением тьмы, и само оно научилось подражать их пению, приманивая таким образом неосторожных путников в этом богами забытом месте. Посреди утонувших водах мрачного грота руин нашли свое пристанище и члены секты архидракона. Когда-то они поклонялись великому дракону Сину в святилище города Шульва, однако со временем в рядах клириков зародился раскол. В члены секты брали только тех, кто был достаточно умен и силен, самых тщеславных и лицемерных, тех, кто не брезгал использовать запрещенные чары и несерьезно относился к общей вере. Возможно. Цели секты архидракона, как и ее обряды, были известны лишь малому кругу посвященных. Единственное, что знали окружающие, так это то, что они отринули их веру. За это культисты были изгнаны из Шульбы. Спустя века их потомки, или как минимум часть из них, оказалась в землях Дранглейка. Весьма сомнительно, что без позволения короля они смогли бы поселиться так близко к его замку. Даже несмотря на то, что культисты архидракона доставляли множество проблем регулярной армии, едва ли они осмирились бы идти против сильнейшего короля мира. Видимо, спустя долгое время они заключили сделку с Фендриком. Тот позволил им остаться в старом утонувшем храме. Взамен они встали на охрану оставшихся Мельфониту, необходимых для плана короля. Более того, им было велено охранять некую дверь, за которой Вендрик тайно спрятал свою могущественную душу, чтобы даже в случае провала его плана она не досталась на Шандре. Для ее охрану он выставил их дополнительную защиту в виде драконьего наездника. И даже сейчас, когда все культисты давно потеряли человечность, они помнят о своей задаче и ревностности регут руины храма Аманы. Но Вендрик знал, что однажды должен прийти тот, кто одолеет их. Он знал, что культисты его не остановят, как и демон песни, охраняющий проход в склеп. Он рассчитывал на это. Его план был все ближе к завершению, как и план на Нашандры. Носителю проклятия оставалось совсем недолго до того, чтобы стать королем. Когда-то во времена рассвета Дранглейка, этот величественный склеп был построен для того, чтобы стать последним пристанищем умерших. Времена изменились. Теперь это склеп нежити, место, где даже мертвые не могут найти покой. Но как Мельфанита присматривает за порождениями тьмы, даруя ему спокойнее, так и стражи могил присматривает за мертвыми. И Мимфиниту, как и поющие дивы, они были созданы бесчисленное множество веков назад лордом Ниту, повелителем смерти. Их работа заключается в заботе о мертвых. Акдэйн – один из таких хранителей. Он, как и все, следит, чтобы мертвые не проснулись, одинаково заботясь как о нищих, так и о королях, день за днем, год за годом в кромешной тьме. We когда в мир пришло проклятие нежити, служители склепа, его простые работники подверглись опустошению. Они по-прежнему работают во мраке склепа, но они не те, кого стоит опасаться. Давным-давно рядом с Финиту обитали ведьмы леди Возможно, это название какой-то древней цивилизации или же богини, которой они когда-то поклонялись. Как бы то ни было, позже их вера изменилась. Они стали молиться Галибу, богу болезней, исцеляя чужие раны. Однако во тьме Склепа, в их столь же темных сердцах, росло тщеславие. Со временем они стали не только лечить, но и насылать болезни, что стало для них очень выгодным делом. Вероятно, за это они были изгнаны Финиту, но не покинули пределы Склепа, по-прежнему поклоняясь во мраке богу болезней. И они не единственные, кто был изгнан. Когда-то очень давно в склеп пришли маги, решившие захватить его для своих целей. За такое святотатство они были прокляты Финиту и стали духами на страже склепа. Их называют апостолами леди, и очевидно, что с ведьмами они имели общие корни. Возможно, они были выходцами из одной страны. Неважно. все это в прошлом. Теперь это лишь тени, охраняющие покой мертвых от таких же дураков, какими когда-то были они сами. Когда король понял, кем на самом деле является его супруга, его, он придумал план, как уберечь от нее пламя. Он спустился глубоко в склеп нежити под охраной своих лучших рыцарей, где и остался в ожидании того, кто станет следующим королем. В ожидании носителя проклятия. На подступах к королевскому склепу можно встретить несколько рыцарей Сиана и драконьего всадника. Они до сих пор охраняют покой повелителя, защищая его от непрошенных гостей. Но главным сторожем этого места стал самый верный воин Вендрика, рыцарь Вельстад, его правая рука. Этот человек издавна был опорой королю во всем, не колеблясь поддерживал его во всех его начинаниях. Когда пришла беда и король вынужден был покинуть трон, Вильстад проследовал за ним, понимая, какая судьба его ждет. Судьба вечного стража короля. Долгие годы, возможно столетия, в ожидании того, кто однажды победит его и станет достойным пройти в королевский склеп. Воля и вера Вельстадда были настолько сильны, что за все то долгое время, что он стоял на страже усыпальницы, он не стал полым. Будучи человеком, он, как и другие, был подвержен проклятию. Но его железная воля не дала ему потерять человечность. Единственная задача его жизни, последняя воля короля, горела для него путеводным маяком, давая цель. Цель, которая удерживает полого от опустошения. Вокруг поста стада сияет яркий свет. Необычное явление посреди мрака подземного могильника. Это свет его непоколебимой веры. В виде его полые стражи перестают преследовать нежить, очевидно понимая, что они недостойны входить в этот свет. А за спиной Вельстадда спуск в королевский склеп. Место последнего покоения короля. Некогда могущественнейший правитель этого цикла пришел сюда, дабы остаться в этой тьме навеки. Он знал, что скоро проклятие заберет его и он забудет обо всем. Он надеялся, что его верный друг Вельстад сделает все необходимое. Видимо, когда опустошение настигло вендрика, Вельстад снял с него доспехи и кольцо, положив их на видное место. Он знал, что именно за кольцом придет избравший путь короля. Возможно, он посчитал, что если тот возьмет, что требуется, он не станет нападать на то, что осталось от его повелителя. Полый король непрекаяно ходит кругами по древней усыпальнице и будет ходить до тех пор, пока не обретет покой. Покой, который уже так близок. Его план исполнился. Носитель проклятия, могущественная нежить, пришла сюда и получила его кольцо. А значит, что ворота к трону желания скоро откроются. Осталось совсем немного. С массивными вратами, открыть которые может только носитель королевской печати, стоит цитадель Алдии, великого ученого Дранглейка, брата короля. Алди всегда увлекали исследования, заставляя мало обращать внимание на происходящее вокруг. Но когда пришло проклятие, он не смог остаться в стороне. Все свои усилия и ресурсы он направил на исследование его природы, и в результате он пришел к неутешительным выводам. От проклятия нельзя избавиться, оно часть человеческой природы и в то же время следствие ошибки древнего бога. I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth. That's the real curse. Right there. We undead will never die. Но, возможно, ответы которые мог дать лишь всеведущий, присносущий дракон. Только вот, остался ли хотя бы один такой в мире? Алдия не знал. Для него оставался лишь один выход – воссоздать это существо. И он принялся проводить опыты. Неудача следовала за неудачей, и следствием их было рождение множества необразимых тварей, которых приходилось прятать от людских глаз. Многие магии и ученые входили в цитадель Алдии с целью обнаружить там новые знания и предложить свои взамен. Никто из них не вернулся. Возможно, они решили остаться и помочь великому ученому, а возможно, они разделили участь материала для бесконечных экспериментов. Лорд Алдия спешил, ведь он также боялся не успеть закончить работу, прежде чем проклятие поглотит его. И когда оно уже было как никогда близко, Лорд Алдия пропал. Его цитадель была запечатана лично королем, и больше о великом учёном никто ничего не слышал. Мало кто знал о том, что ему все же удалось воссоздать дракона. Того, что поселился в драконьем храме, построенном, вероятно, членами драконьего культа. И именно к этому дракону теперь направляется Носитель Проклятия с легкой подачей на Шандры. После исчезновения Алдии его цитадель не опустела в полном смысле этого слова. Повсюду видны следы его деятельности. Тела гигантов, из которых он очевидно вытягивал души. Различные клетки с тварями, неудавшиеся эксперименты, бродячие по замку. На входе нежить встречает огромный драконий скелет. Трудно представить, где Алдия достал его, однако он это сделал. По всему видно, что он пытался его оживить, и ему это удалось. С этой тварью нужно быть осторожным, не ровен час, как она пробудится. Впрочем, едва ли это создание можно назвать драконом, не более чем гниющие трупы в древнем Лордране. Здесь повсюду развешены зеркала, те же, которые послужили прототипом для щита, дарованного зеркальному рыцарю. В них по-прежнему томятся те, кто был заключен в неведомое измерение за проступки или же по неосторожности. Неизвестно, связаны ли эти зеркала со щитом рыцаря напрямую. Если так, то рыцарь помимо всего стал поставщиком охраны для цитадели Алдии. В укромном месте на первом этаже за особой дверью до сих пор томится заключенный. Тот, чья свобода будет слишком дорого стоить любому, кто решит проявить милосердие. По цитадели, как ни в чем не бывало, расхаживают служители дракона. Так называли тех ученых, что пришли сюда с желанием помочь в исследованиях. Великие умы, корпевшие над созданием новых таинственных ритуалов. По слухам, в процессе работы их сознание было подчинено чужой воле. Ожесточенные и обезумевшие они по сей день продолжают свои уже никому не нужные эксперименты, не беря в расчет весь тот ужас, что приносят в мир. На верхнем этаже цитадели есть проход. Там, за массивными дверями, расположена огромная клетка, в которой заперт Дракон Страж. На самом деле это, конечно же, не дракон, а лишь красная виверна, над которой Алдия ставил эксперименты. Она более сильна и вынослива, чем иные ее сородичи, но это все ее отличия. Впрочем, этого вполне достаточно для охраны цитадели. Слухи о том, что это место стережет дракон, отпугивали потенциальных грабителей. А преувеличены они или нет, неважно. Важно то, что это существо охраняет. В дальнем конце цитадели Алдии под охраной его сторожевого дракона расположен лифт, который ведет наверх, в самую высь. Вместо, прозванное немногими побывавшими здесь «гнездом дракона». Его трудно описать, это будто бы архипелаг из островков Земли, возвышающихся на огромных колоннах естественного происхождения. Видимо, географически это место находится севернее цитадели Алдии, но стоя в самом гнезде и глядя вдаль, невозможно разглядеть ни цитадель, ни другие земли Дранглейка. Это место находится невообразимо высоко от Земли. Можно лишь еще раз подивиться превратностям жизни в мире с угасающим пламенем. Пространство стало таким же нестабильным и неустойчивым, как и время, породив подобные аномалии. Сравнительно небольшие на поверку, но огромные на деле островки Земли связаны между собой системой хрупких деревянных мостиков, очевидно возведенных здесь членами драконьего культа. Возможно, для них преодоление этой местности было сродни прохождению испытания. По уже привычной иронии, в гнезде драконов нет ни одного дракона, как не было их и в Лордранской долине драконов. Как и там, здесь обитают лишь их выродившиеся потомки – красные виверны. В отличие от иних виверн, красные намного крупнее и опаснее. Они безраздельно правят этим местом, держа в страхе немногочисленных полах. Возможно, тех, кто когда-то не прошел драконьево испытание. Здесь на виверн никто не охотится, потому они повсюду, куда ни посмотри. Воздух наполнен ими, напоминая забытые легенды о былых временах, когда драконы еще существовали. Здесь повсюду можно встретить их яйца, некоторыми глупцами считающиеся драконями. Виверны ревностно их охраняют и горе тому, кто решится их разбить. Эти существа сделают все, чтобы преступник понес наказание. Самый длинный неустойчивый и неустойчивый старый мост ведет к большому храму дракона, величественное строение, ставшее домом для неведомого создания. Глядя на такое великолепие, даже не верится, что его возвели эти фанатики, однако храм не выглядит слишком уж старым. Во всяком случае, он в очень хорошем состоянии. Возможно, он строился не одним поколением дракона-поклонников и, вероятно, также является наследием прошлых циклов, которое уцелело за долгие века. В одном из зданий можно найти фреску, изображавшую поклонение спящему дракону в Шульве, существовавшей еще до Дранглейка, что снова отсылает к древним временам. Сегодня же именно здесь нашел свое пристанище драконий культ в Дранглейки ковенант, названный реликвией дракона. Они с радостью приветствуют любого, кто сумел добраться сюда, ведь для них это неоспоримые доказательства силы. Но пришедшего в храм ждет последнее испытание: древние войны дракона все еще стоят на страже, пропуская лишь достойных, однако нечто темное пытается проникнуть в их сознание. Помимо них, препятствием на пути посетителя станет рыцарь дракона сильнейший воин. Видимо, согласно Кодексу, лишь сильнейший достойно зреть их повелителя, великого пресносущего дракона. Это огромное существо ожидает избранного в сердце храма. Из его речи довольно трудно что-то понять, однако цель становится ясна. Великий Дракон дарует избранному артефакт «Сердце пепельного тумана». Пропитанный магией древнего дракона, оно делает возможным вхождение и воспоминания давно умерших существ. Когда-то давно люди преклонились перед близносущими драконами, осознав их величие. В своем служении этим существам они искали путь к бессмертию. Цель любого дракона-поклонника – самому стать драконом, всеведующим и бессмертным. В бесконечных боях и медитациях они тренируют свое мастерство, становясь все более могущественными, а также собирают каменную драконью чешую. Именно она делает дракона бессмертным, и, возможно, дракона-поклонники верят, что она даст эту силу и им. Время шло, сменялись бесчисленные множество поколений, а поклонение драконам так себе и не изжило. Воистину, эти существа настолько величественны, что всегда найдутся те, кто это признает. Из цикла в цикл последователи дракона искали путь к бессмертию. Дранглейк не стал в этом смысле исключением, однако, те, кто живут в этом храме, не истинные драконопоклонники». В своих бесконечных сражениях друг с другом они давно забыли свою истинную цель – путь к бессмертию. Никакой медитации познания и познания драконьей мудрости, только бои и коллекционирование чешуи. Помнят ли они еще, зачем она им нужна? Достойные последователи дракона награждались им артефактами, способными изменять саму сущность человека, приблизив их к этому существу. Эти же люди довольствуются красивыми сверкающими доспехами, сделанными из драконьей чешуи. Это поистине грандиозное творение с уникальными чарами, обладать им может только носитель артефакта, как и в дракона. Но это всего лишь рукотворное изделие. Здесь нет и толики драконьей благодати, и тем более драконьих знаний. Да и кто мог им дать эти знания? Если бы в этих краях за последние столетия появился хотя бы один истинный дракон, лорд Алди обязательно бы узнал об этом. Уж он-то точно, но их здесь не было. Не было того, кто наставит заблудших культистов на истинный путь. То существо, которому они поклоняются как древнему дракону, лишь подделкой на деле младше даже их самих. Это существо создано Алдеи в попытке вернуть в мир приснысущего дракона. Для этого он использовал души гигантов и драконьи кости, но эксперимент провалился. Это существо не было присносущим драконом. Оно не обладало ни всезнанием, ни вечной жизнью. Его слова путаны, и неясно, человек ли не способен понять это могущественное существо, или же сам дракон не может общаться с человеком на понятном ему языке. Все, на что его хватило, это создание сердца пепельного тумана, могущественного артефакта, но такого ничтожного по сравнению с поставленной целью. Драконов невозможно воскресить, потому что они находятся за пределами жизни и смерти. Алде слишком поздно понял это. Все, что осталось королю Вендрику после исчезновения брата – это использовать очередной его неудавшийся эксперимент в своих целях. Он знал, кому поклоняются жители храма, и его расчеты оказались верны, они приняли эту подделку и преклонились пред ней, став достойной охраной тому, кто хранит при себе артефакт, необходимый будущему королю. Так драконопоклонники стали лишь пешками, частью плана Вендрика. В тайном месте храма спрятано окаменевшее яйцо. Яйцо дракона. Яйцо – это сосуд самой жизни. Видимо, им невдомёк, что не может быть яйцу тех, кто не рождался и не умирал. Подобные яйца – это действительно могучие таинственные артефакты, способные удерживать в себе саму жизнь, так говорится в легендах. Однако это яйцо давно окаменело, и не только жизни в нем нет. Лишь жалкая безделушка, за которую драконьи и рыцари готовы отдать что угодно. Но при этом едва ли они заметят, если эта реликвия исчезнет из их храма. Едва ли они даже заметят, если какой-нибудь герой убьет объект их поклонения. Потому что они давно забыли, кому и с какой целью служат. Смыслом их жизни стали бесконечные сражения друг с другом. Жалкое зрелище. Лишь тот, кто обладает силой создавать големов, способен управлять ими. Так, как это умели делать гиганты. Так, как это делал Вендрик, забрав у них это знание. Но как Вендрик сумел обрести такую способность, доступную лишь гигантам? Напав на них, он забрал кое-что. Что-то, с чьей потерей они не захотели мириться. подлинно неизвестно, что это за вещь и вещь ли это вообще. Если лишь гигант способен обладать такой силой, значит необходимо то, что уподобит тебя гиганту. И такая вещь существует. Или же она была создана Вендриком на основе знаний, похищенных у гигантов. Резонанс с гигантами. Артефакт, способный подоблять его носителя этим созданием, Ставить его существование на одну волну с ними. Так, носитель достаточно могущественной души обретал способность, доступную только гигантам. И, возможно, именно с этим гиганты не смогли мириться. Вероятно, с их точки зрения, подобно является кощунством. Их не столько заботило месть за принесенное Дранглейком разрушение, сколько то, что завоеватель теперь способен уподобляться им. Именно поэтому гиганты напали на королевство и вели столь ужесточенную войну до последнего представителя их рода. It was then that the golems materialized. The Giants are no ordinary barbarians. A singular rage burns within their hearts. The giants have wills of steel. They cannot find it within themselves to forgive the misdeeds of our Lord. Но война давным-давно окончена и достать этот артефакт едва ли представляется возможным в обычных условиях. Но не в мире, где пространство и время перестали что-то значить, не в мире, где даже воспоминания мертвых обретают плоть. В лесу павших гигантов лежит множество их тел, превратившихся в деревья. Все они давно мертвы, однако сердце пепельного тумана позволит своему носителю войти в их утерянные воспоминания. Во времена, когда война с гигантами была в самом разгаре. Этот форпост был очень важным стратегическим объектом, который ни в коем случае нельзя было терять. Люди несли тяжелые потери, однако по слухам нашелся герой, сразившийся с повелителем гигантов, лично командовавшим атакой, и победившим его. Никто не помнит имя этого героя, потому как его имя определится лишь в далеком будущем. Сквозь пепельный туман придет носитель проклятия и сразится с повелителем гигантов, положив конец этой многолетней войне, а потом также растворится в пепельном тумане, потому что нельзя долго жить воспоминаниями. Вот та причина, по которой последний гигант с такой яростью встретил проклятого в начале его пути. Потому что это именно он сразил его и погубил весь его род, оставил гнить в этой тюрьме. И именно он повторно украл резонанс с гигантами у его народа. Движимый свирепой яростью, он готов разорвать себя на куски, лишь бы не дать этому существу дожить до того злополучного дня. Однако, кольцо событий уже замкнуто. Повелитель гигантов обречен. У каждого короля есть свой трон. В каждом цикле существует тот, кто достоин носить это звание. Владелец могущественной души, жертвующей собой во благо мира. Таким должен был стать Вендрик. Но узнав, что по пятам за ним следует тьма, он отказался сделать последний шаг. В надежде, что будущего претендента на трон хватит сил сразить эту тьму. Когда король сидит на троне, он видит то, что хочет видеть. Видит мир таким, каким он должен стать. А может быть, это сам трон показывает королю то, что хочет показать. Каким бы увидел будущий мир Вендрик, этого уже никогда не узнать. Выбор остался не за ним. Пламя гаснет, и у самого Горнила уже стоит тот, кто сможет возродить его. И чего пожелает Хозяин Трона, ведомо лишь ему одному. Вендрик прекрасно понимал, чего лишается. Но он не мог, не имел права так рисковать. Он слишком поздно раскусил планы сущность Нашандры. «Если есть король, то для него всегда найдется королева. Та, что порождена тьмой. Та, что направит его». Та, что попытается узурпировать пламя, создав мир, который желает видеть, Вендрик не сумел бы совладать с этой тьмой, но он сумел уберечь пламя от нее до тех пор, пока не явится новый, достойный король, тот, что сразит тьму, носитель проклятия. Трон желания. Очень точное название. Он делает желаемое действительным. Или же, выдает действительное за желаемое. Первородное пламя непостижимо и неуправляемо. Те глупцы, что пытались приручить его, жестоко поплатились за это. Ему нельзя приказать сделать мир таким, каким ты его видишь. Это пламя через трон, как через посредника, показывает королю, каким будет новый мир. Мир, который он возродит, принеся себя в жертву, как когда-то сделал первый повелитель пепла. Возжечь пламя или дать ему угаснуть? По своей сути, это два противоположных выбора, но результат будет всегда один. Мир продолжит существовать в круговороте циклов огня и тьмы. Нашандра прекрасно знала это. Однако она видела в узурпации пламени альтернативу. Вероятно, если могущественная душа присвоит себе силу первородного пламени, то она сумеет переродить мир таким, каким она хочет его видеть. И для королевы это означало приход долгожданной эры тьмы. Но она ошиблась в расчетах, и ее незнание вполне оправдано. Сколько могучим и мудрым ты ни был, первородное пламя и то, что лежит за его пределами, всегда будет оставаться загадкой. Крезить о предании мира бездни на Шандра могла бесконечно. Однако здесь, посреди покрытого пеплом тронного зала, ее существование кончится. Трон показывает королю то, что он должен видеть. Новый мир, перерожденный спасенным пламенем. Такой же порочный, как и раньше, замкнутый в рамках цикла «Огня и Тьмы». И с каждым разом все более поврежденный и изуродованный. Ничто не меняется. Правда в том, что есть и иные пути, но для них пока еще слишком рано. Мир еще не готов встретить закаты огня.